Всем привет! Давно не выходил на связь в таком формате, в моем обычном, привычном уже многим. Думаю, быстренько что-то запишу, потому что э, чувствую, теряю какие-то навыки общения э, с YouTube, с камерой. В последнее время делаю только такие обзорчики вот, и, грубо говоря, выставляю обычные предложения. Э, был занят, просто был занят, много был занят. И вот, и не хотела распыляться мыслями, потому что были, ну, было в общем, много разных вопросов, но это был сконцентрировано свое внимание. Значит, последние полторы недели я здесь занимался с клиентами, поиск разных объектов, разные вопросы юридические, там, у нотариусов. С клиентами обсуждали обзоры, я Три раза переезжал, нет, два раза переезжал, и еще один раз буду переезжать буквально на днях. Жил в Орбе, я рассказывал, два месяца я прожил, вот, и у меня закончилась аренда. Я решил переехать, потому что в этом районе на Каббаладзе я мало бываю днем. По своим делам иду туда в сторону центра, в старый город, в сторону Батуми Мол. И, в принципе, нахожусь там целый день. Просто неудобное место расположение для меня лично. И кроме этого, поначалу прохладненько, только кондиционер, как бы, ну не сильно холодно, можно, в принципе, не, не, не проблема. Ну, решил, в общем, переехать. Один раз переехал, потом второй раз переехал, клиенты начали заселяться. Вот. И сейчас тоже, через два дня тоже будут переезжать жду ребят, должны приехать из Алчевска, из моего родного города. Я говорю, ребят, походу, вино будет литься здесь рекой. Очень рад видеть земляков, особенно здесь, на Чижинея, как говорится, в другой стране. Вот, это здорово. Так что через пару дней ко мне приедут мои земляки-земляки. Вот. В Батуме отличная погода, не холодно. Я вот просто в... Пальто, свитерочки. Так что, кто будет ехать в Батуми, ребята, не набирайте зимних вещей. Еще рано. Возможно, зима здесь будет теплая. Вот так вот. Значит, прохожу мимо орби Твин Тауэр. Это первая башня. Рядом строится вторая. Первая башня у меня, я сделаю, если успею, сделаю сегодня. Если нет, значит, завтра. По возможности, по возможности. Предложение. Здесь, на седьмом этаже... Вот эта сторона торцевая, да? Вот эта сторона. На седьмом этаже есть 77 квадратных метров апартаменты. Вопрос в том, что есть цена на апартаменты. Рыночная цена. Вот. Мы готовы со своей стороны немножко пододвинуться. Есть ли есть клиент нормальный, потенциальный, который конкретно желает приобрести здесь недвижимость. Цена здесь не дешевая. Сторона получается лицевая. в Ворби на седьмом этаже. Она выходит... На юстицию выходят, выходят на фонтаны э, сокон вид и на море. То есть никакой стройки, ничего не видно. То есть самое-самое лучшее место, я так считаю. Потому что вот этот угол, здесь самый лучший обзор. Самый лучший обзор вот в этом, на этом углу. Поэтому я сделал немножко вот такое предложение в виде э, обзора Orbit Ventower. Расскажи немножко за него. И кому интересно будет, ребята, обращайтесь, потому что реально цена будет очень конкурентная по сравнению с другими предложениями, которые есть на рынке. У владельца апартаментов цель продать эти апартаменты, а не поиграться в продаж. Поэтому, кто задумывается о покупке апартаментов в примерно 70-80 квадратных метров в Orbit Twin Tower, вот я для вас делаю такое предложение сегодня-завтра. Посмотрю, как по времени будет получаться. В целом настроение огонь. Хотел, кстати, на днях записать такое видео. Утром проснулся, побежал там на пробежку. там Бегу такой, сам себе думаю. Ну, там разные мысли, в общем. И одна из мыслей была. Надо становиться лучше. Надо больше зарабатывать. Нужно, нужно улучшать свою экспертизу. Нужно больше вникать. Да, это нужно делать. Но также не нужно забывать о жизни. Просто, когда ты себя постоянно что-то я мало-мало-мало, ты должен стать лучше, больше, больше работай, больше впахивай, больше там что-то узнавай, больше-больше-больше, то в этом всем больше ты просто забываешь просто жить. Я хотел видео записать, начался дождь, и я отложил это, вот. Привет, собака. Вот собака наслаждается жизнью, бегает тут. Вот видите, девчонка бежит. Отлично. Так что так, ребят, Да, надо, надо, конечно, делать, надо не забывать О своих целях О, о желаниях Нужно к этому стремиться Но Нужно также не забывать просто жить каждый день Наслаждаться жизнью Потому что если себя накручивать каждый день Что ты плохо что-то делаешь, что то мало Всегда будет мало сколько бы, сколько бы ты ни зарабатывал Что бы ты ни делал Всегда будет мало вот. Нужно просто именно чувствовать вкус, наверное так Я так считаю кстати, новость вышла вот буквально недавно. Правительство Грузии решили списать все долги с населению банковские. И с 15 декабря начинается списание по всем банкам, по всем физлицам. Ха, вот такой подарок в предновогодний. Чтобы с 1 января Грузия входила в Новый год без долгов. Именно население Грузии. Так что такое они ход сделали интересно. Перед выборами. Да, еще со мной парень которыми должен был деньги полностью рассчитался я вообще просто ему рад без памяти блин в, в тот э, момент когда мне нужны были очень срочно деньги он мне позвонил говорит и где приехал отдал мне все мои деньги сумма небольшая но сам факт что в долг и вопрос закрыты вот так что ребят кто будет сталкиваться с подобными ситуациями. В общем, как бы в плане того, что партнерских, да, нужно договариваться, есть разные жизненные ситуации. У него там случилось там пару моментов, как бы. Но, э, в общем, он и я оказались заложником ситуации. Он там со своей стороны некрасиво поступил. Вот, А я оказался в такой ситуации. Вот, поэтому, в общем, чтобы не оказываться, нужно, нужно, наверное, как-то договариваться, контролировать самим, особенно денежные вопросы. Всем желаю мира успеха, чтобы не было неприятных ситуаций, особенно финансов. Ребят, добавлю, добавлю э, ко всему сегодня, что я сказал, то что еще под Белисси также можно находить недвижимость. Вот сейчас два дня подряд значит, есть там парень такой, Рафаэль, я обязательно с ним запишу какое-то совместное видео. Мы с ним встречались уже один раз в Батуми, вот. он занимается также недвижимостью в Тбилиси, и в принципе у него очень похожий поиск, как у меня, под ваш запрос, под индивидуальный. Человек тратит свое личное время на поиск, в общем, скидывает кучу вариантов, предложений. Все мои клиенты, которых я отправлял из Батуми, они меня просто ребята спрашивали. Кого то можешь порекомендовать в Тбилиси. Я говорю, я только знаю одного человека. И этот так, человек, оказывается, всем моим клиентам находил то, что они искали. Вот сейчас на протяжении двух дней также двое клиентов были. Все довольны, все заехали, все заселились. Рад сотрудничеству, рад вообще знакомству с Рафаэлем. У него сегодня день рождения. Контакты его я оставлю под этим видео. Ребят, кому интересно будет более плотное сотрудничество, обращайтесь. Рекомендую от души обращаться к Рафаэлю. Очень надежный человек, я сам убедился, от души рекомендую. Все, Рафаэль, с днем рождения. Предлагаю записать как-то совместное видео, просто пообщаемся. Насчет недвижимости, расскажешь цены в Белиссии. Вот, позадаем друг другу вопросы, сделаем такую маленькую коллаборацию. Все, до новых встреч, мужик. Пока.